при рассмотрении гражданского дела по заявлению Шахова Дмитрия Михайловича об отмене обстоятельствам решения Заветовского районного -26 -го 2015 -го года по исходу про Байкальской стороны шаховое заявлен отвод Шахову. Указавшим многочисленные, отклоненные и неудовлетворенные ходатайства выразившиеся представления, подтверждения полномочий судьи, годелиса, неподтвержденных паспортом гражданина Российской Федерации, документом, подтверждающим право на ведение протокола судебного заседания, удостоверением судьи, квалификационным удостоверением, дипломом и юридическом образовании, контрактом, присягой, справкой о состоянии здоровья, протоколом об изображении на должность. стал удовлетворение отвода возражало. Суд, выслушав объяснение участников судебного разбирательства, изучив материалы дела. Исходя из того кстати, что США Дмитрию Михайловичу ранее предъявлялось служебное удостоверение, подтверждающее по научив не усматривает основания для удовлетворения заявления об отводе, так как полагает. Шахова Дмитрия Михайловича, указанные в обосновании заявления об отводе, не подтверждают наличие предусмотренных законом оснований для отвода судьбы, в связи с чем удовлетворение заявления следует отказать, и в согласии осмотрения дела в расставить. Руководство из статьи 16, 21, 21, 22, 24, 225, кодекса Российской Федерации СУПР да, имеется в организацию, называешь себя Зайцовский районный суд города Новосибирска от человека, гражданина ССР по рождению Дмитрия Михайловича Шахова, а также носителя паспорта Российской Федерации. Лицу, называющей себя судьей, Гаврилец Константину Александровичу по делу 2-266-2016, М-41-62-2016, уведомление об увольнении неполномочного судьи. В адрес Дмитрия Михайловича Шахова, далее человек и гражданин, пришло письмо, содержащее все документы от организации, называющейся Зальцовский районный суд Городного Сибирска, далее организация. За подписью на лица, называющая в данном документе судьей Гаврилец Константин Александрович, далее лицо по делу номер 2 2266 2016. Тире М41-62-2016. Далее дело. В соответствии с Конституцией Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью, признание и соблюдение, защита прав и свобод человека, гражданина, обязанность государства. Также Конституция Российской Федерации предусматривает, что носителем суверенитета единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти, органы местного само управлении Человек и гражданин, являясь государством высшей ценностью и единственным источником власти, осуществляет свою власть непосредственно или через органы государственной власти. Причем такая власть осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную, где все ветви власти самостоятельные и не могут быть зависимы друг от друга. Таким образом, человек и гражданин – это первопричина и единственное основание для Самого существования любой власти в Российской Федерации, включая судебную. Причем, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, человек и гражданин может обходиться и без привлечения к обслуживанию себя государственной властью, осуществить свою власть самостоятельно, непосредственно. Следовательно, любая организация или лицо, действующее от имени государства Российской Федерации, может осуществлять свою деятельность только в том случае, если человек и гражданин привлек такую организацию или лицо к оказанию человеку-гражданину государственных услуг. Такие услуги мож, могут оказываться государственными органами власти, далее обслуживающий персонал только в рамках обозначенных Конституцией Российской Федерации и в целях провозглашаемых Конституцией Российской Федерации. Поскольку Конституция Российской Федерации четко, внятно и однозначно декларирует разделение органов власти, то назначение одним обслуживающим персоналом, другого обслуживающего персонала в обход человека и гражданина недопустимо и противоречит Конституции Российской Федерации. А так как механизмов и законодательных алгоритмов найма человеком и гражданином обслуживающего а персонала судей для оказания судебных услуг не предусмотрено, то осуществление судебной власти согласно Конституции Российской Федерации возложено непосредственно на человека и гражданина. Подтверждением вышеизложенным также может служить скан оригинала указа президентов. О назначении лица Федеральным судьей Российской Федерации доступный для ознакомления в телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте президента Российской Федерации. Далее проведена ссылка www.kremlin.ru и конкретная ссылка на указ о вашем назначении. Из данного оригинала документа следует, что президент отказался подписывать антиконституционный указ. На документе отсутствует подпись президента. А поставленная печать канцелярии не соответствует требованию закона о герби РФ и ГОСТу 51511-2001. Таким образом, указ о назначении контрагента, имеющий такие же, как у лица, фамилию, имя и отчество судьей, ничтожен и не имеет юридической силы, поскольку человек и гражданин не привлекал лицо к оказанию судебных услуг, а также не принимал от лица. Заявление об устройстве на работу по оказанию человеку гражданину судебных услуг не осведомлен о мировоззрении лица, его моральных, этнических, человеческих качеств, не ознакомлен с документом, подтверждающего личность лица не ознакомлен со сведениями о гражданстве, образовании, наличии отсутствия наркотической зависимости, а также психиатрическом здоровье лица, то лицо никак не может законно занимать должность судьи Российской Федерации, подписывать документы от имени Российской Федерации, а также оказывать любые другие услуги человеку-гражданину. Отдельно обращаю ваше внимание, что сама организация работает вне правового поля Российской Федерации. В соответствии со статьями 41 и 55 Гражданского кодекса Российской Федерации Российской Федерации любая организация или филиал обязаны быть зарегистрированы в ЕГРЛ. Организация в э, ЕГРЛ отсутствует, следовательно, организация на территории Российской Федерации не существует. Также в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Пункт 1 Статья 4 ФКЗ от 31.12.96 о судебной системе Российской Федерации. Правом осуществлять правосудие на территории Российской Федерации обладают только исключительно суды, созданные, учрежденные. Основанные федеральным законом. Федерального закона о создании учреждения и основании организации не существует. Таким образом, организация не только находится вне правового поля Российской Федерации, так еще и осуществляет деятельность противоречий Конституции и федерального конституционного закона. То есть наносит прямой и косвенный вред человеку и гражданину, а также всему многонациональному народу. Статья 36 ФКЗ от 31.12.96 номер 1 о судебной системе Российской Федерации не может быть оправданием для деяния организации, поскольку на дату 31.12.96 организация не существовала, существовал народный суд, но ФКЗ о судебной системе Российской Федерации не предусмотрено переименование судов или смены ориентации судов. Законом предусмотрено только учреждение, создание, упразднение или подсчет существующих на момент принятия законов судов. Таким образом, исходя из вышеперечисленных норм права, сама организация имеет мутный антиконституционный преступный статус. Из изложенного следует, что лицо... Никто не назначал на должность судьи. Конституционного механизма привлечения к работе по осуществлению лицом судебных дел человеку и гражданину не существует. Организация действует вне правового поля Российской Федерации» в обход законов Российской Федерации. Человек и гражданин не нуждается в услугах лица в соответствии с Конституцией Российской Федерации, осуществляет судебную власть в отношении себя непосредственно сам, поскольку человек и гражданин ⁇ это высшая ценность и единственный источник власти. Властью данной мне Конституции Российской Федерации постановляю лицо самовольно в обход Конституции Российской Федерации, присвоившееся себе должность судьи. От должности судьи отстранить и уволить без выходного пособия. 2. Взыскать с лица ущерб, нанесенный государству Российской Федерации, человеку и гражданину в виде затрачиваемых услуг на содержание лица, выдаваемых лицу под видом заработной платы за весь период противозаконного удержания должности лицом в пользу государства Российской Федерации. Передать дело по надлежащей подсудности человеку и гражданину для дальнейшего рассмотрения дела по существу. Человеком и гражданином Настоящее уведомление вступает в силу немедленно Обжалованию не подлежит Дмитрий Михайлович Шахов Человек и гражданин Лично. Уважаемый суд Дальнейшее пребывание В вашем заведении считаю Нецелесообразным а, еще, еще подтверждение слов. Подтверждение слов. Хочу представить для обозрения. Я уже раз представлял, вот ответ налоговой, вот запрос Федеральной налоговой службы на вашу организацию, и где сказано, что такой организации не зарегистрирована. Так, э, при, при одном из, из моих ходатайств э, предоставить документы, вами было сказано, что есть в сети интернет, э, полностью история Зайльцовского районного суда. Я распечатал в сети интернет, э, вот указом президента Верховного Совета РСФСР от 19.02.40 года постановляем постановление Новосибирского область Пакома, то есть был э, создан суд э, Советом РСФСР. И нет ни одного слова в этой истории. Вот вам тоже для ознакомления из сети интернет, как вы сказали, ознакомиться. Вот для ознакомления вот эта справочка. То есть тут, ну, приобщите к материалам дела. Сайта суда. Да, да, да, с сайта суда. Ну, тут же ни слова не сказано, что в соответствии с федеральным конституционным законом показается Оргенцовский районный суд. А, так как данная организация не смогла подтвердить никакие, ну, свое вообще существование, дальнейшее участие в фарсе под названием суд, прекращаю все, что хотел вам сказать, сказал. Полномочия когда подтвердите. Давайте да, мы да, будем можно. в полном объеме с вами содействовать. Что, намеренные... Да, намеренные. Ну так мы же не знаем, куда мы пришли, что это за организация. по почте направлять все будет у нас поэтому мы придем с удовольствием будем ну, только после того как вы это подтвердите что мы вообще народ полномочий о вас в части в отношении нас вообще вести судебные дела. Вот, изучите пожалуйста мы лично к вам как человека не имеем никаких вопросов на касание ваших полномочий хотелось понять кто вообще судит о нас вообще кто вас просто нет нигде Никак судей, никак вообще образования судейского. Как будто бы на квартире вы пришли. Вы признаете, да, вам не надо документы показывать. Нам надо. все с нами. До свидания.